Сегодня мы начинаем обзор такой интересной игры, как Devil May Cry 5. Игрушка вышла совсем недавно, конкретно это 8 марта 2019 года. Естественно, я не могу ее обойти стороной, потому что игры данного жанра мне очень интересны, а тем более серия Devil May Cry. Я с ней знаком еще с четвертой части, и, конечно же, давайте посмотрим и на пятую часть что же нас ждет в данной игре, друзья. Итак, давайте я начну сейчас, пожалуй, с самого начала, да, чтобы показать вам, как вообще, с чего все начинается. Немножечко, как видите, я уже прошел до первой миссии, потренировался, так сказать, чуть-чуть, да. Но мы все-таки начнем сейчас с пролога заново, и чтобы вы посмотрели, как тут вообще обстоят события, как развивается сюжет. Мне демон спас мир людей это уничтожение. Этот демон стал легендой, но со временем его имя исчезло со страниц истории Ныне мир столкнулся с новой грозой Но кто решит исход этого боя? Человек, демон или... Или кто, друзья? Давайте посмотрим Кого же они имели в виду под или? Рос он ночью, рос он днем, зряло яблочко на нем Интересные стихи Что-то тут происходит, я так понимаю, да? Люди взволнованы Конкретно взволнованы тем, что здесь, посредине города, возник какой-то непонятный нарост, непонятно чего. Дэвил May Cry игрушка про охотников на демонов, поэтому я думаю, что этот нарост никак не что иное, как проделки наших славных демонов, которые нам всегда портили и будут портить жизнь. 16 мая, 20 часов 06 минут. Сколько мы уже знакомы, агент Моррисон? Труднее тебе еще не приходилось. Уверен, что справишься, Данте? Какая-то серьезная угроза нависла, я смотрю. Легендарный охотник на, демон, на демонов Данте. Но его-то мы знаем. Он у нас, по-моему, во всех частях, как икона фигурирует. Охотник на, на демонов Неро. Просто охотник. Есть легенда, есть просто охотник. Не стоит недооценивать этого демона. Как-никак, именно он отнял у тебя правую руку. И тем самым э, завладел еще большей силой. Как видите, новый персонаж у нас, который до этого не появлялся ни в одной из частей э, Devil May Cry. И, и тебе задержаться не советую. Да. Yeah. Okay, Ладно, В, В, хоть ты и чудик, но подметил верно. Насколько я помню, его зовут Вий Этого персонажа, который вот сейчас был на экране У меня с этим ублюдком говорит свои счеты Наш Неро Ну что ж, давайте посмотрим Какие действия нас сейчас ждут Что ж, нам предлагают выбрать Два, два типажа нашего героя Классический и Акс Цвет а Давайте я выберу классический И начнем Пролог Начать, конечно же, миссию Да, давайте начнем Как видите, можно переключаться между советами. Внутри игровые обучающие подсказки можно в любое время посмотреть в меню паузы. Ознакомьтесь с ними, чтобы узнать подробности об игровой механике. Понятно. В принципе, с момента последнего прохождения четвертой части прошло около... Шести, наверное, лет Я очень, если честно, смутно помню Механики боевки, но Поиграв немножко, я понял, что они Практически все те же самые То есть комбо-удары Они перекочевали к нам прямиком Из прошлых серий Так, давайте идем на, так сказать, К нашему Данте на помощь, я так понимаю Он там у нас бьется У него ничего не получается Так, тут у нас Препятствия небольшие Ерунда что это? Ох ты, это у нас, я так понимаю, первый наш враг. Первый враг и очень страшное создание. ищади ада просто какое-то. Демоническое насекомое, Мпуза. Ну, будем тебя коротко звать тогда Пузо, что ли, я не знаю. <реж> Пузо на нас, на нас сейчас нападает, и мы будем пытаться обороняться. А, так, так, так. Прыжки нам доступны. Я так понимаю, наш персонаж сейчас с одной рукой. Ну и нашим мечом, конечно же, мы владеть не разучились. Очень, очень хорошо а, наш с вами охотник на демонов мутузит этих непонятных а, ищадей ада. Так, насколько я знаю, тут можно фокусить, а именно на shift. Ши зажимая shift, ребят, можно фокус производить на... А врага, на который смотрит наш персонаж. Или который ближе ли находится к нему, насколько я помню. Так, идем дальше. Ви. Ви, можно ли тебе доверять? Да, действительно вопрос. Так, что тут у нас? Опять эти исчезли, я смотрю. И... И летающая появилась из С каждым разом нас ожидают все новые и новые схватки И этим интересен Devil May Cry Что у нас здесь практически одинаковых битв то не существует не существует. Летающее зло зеленая М-пуза Зеленая пуза, ребят, прилетела к нам Давайте с ним сейчас расправимся Я забыл совсем, что у нашего персонажа есть еще и замечательный пистолет Которым он может наваливать, да? каких-нибудь подобных летающих монстров. Если мы чуть побольше, подольше поддержим правую клавишу, то у нас э, наш герой осуществляет более сильный выстрел, который прям-таки ваншотит таких вот мелких э, врагов. Так, мне дали статус Crazy. Так, так, так, как же так? Меня зацепила какая-то мушка. Так, надо еще ведь к ней подобраться. Вроде накостылял я тут всем. Ну, на самом деле, это, так сказать, вводное обучающее, и здесь ничего сложного нет. Сложности пойдут в дальнейшем. Эй, я думал, ты свалил. Неужели не ясно? Нам без тебя не справится. Гуляй отсюда, герой, без тебя разберемся. Это что за, что за птичка такая, невеличка здесь? <laughs> я так понимаю, это с тем персонажем она прилетела. Совсем без руки наш герой в этом, в, в этом выпуске в этой серии. В прошлый раз, я помню, он начинал с нормальной рукой. Но у него, насколько я помню, демоническая какая-то рука была. А сейчас ее полное отсутствие. Так, что там у нас такое? Привет, ребятки. что? не ждали, да, папашку? Сейчас он вам будет навалить потихонечку. Что, больно, да? Да. Еще хочешь? Так, так, так. Вы что, до сих пор не кончаете, что ли? Я уж думал, вы давно все разбежались. После того, как я одного вашего завалил. А вы еще тут? Стало быть, вы еще хотите? На, получай! Получай, говорю! Ну, ребятки, на самом деле, какие-то сливные. Ничего сложного нет. Так, еще один. Сейчас мы его расстреляем издалека. Вот так вот нас ваншотит прям мощная пуля револьверная. Как-то здесь комбо можно. Вот сейчас видели, что-то что нестандартное сделал мой персонаж. Это из-за того, что я нажимаю э, в разном темпе э, разные клавиши Например, у нас просто есть удар Есть удар двойной Это два раза нажимаем на кнопочку Есть удар один Ага, когда мы нажимаем удар И еще бок или вперед, или вверх, или вниз Для тех, кто наж... наиграет на клавиатуре Наш герой делает совершенно разные комбинации И к этому нужно привыкать Тут такая вот механика что мы видим? Данте все бьется и бьется с этим демоном. Надо ему уже скорее помогать. Что ж ты стоишь? Давай пошли, родной. На помощь нашему великому охотнику на демонов. Так, как мы видим, у него проблемы. Причем серьезные. Это, так понимаю, наши союзники все валяются, женщины. Не засранец, тебя в детстве не учили, что воровать нехорошо. Уж прости, Данте. Ну, я вижу, судя по всему, он сейчас собрался навалять этому демону. Ну, попробуем, давайте. Мы же все тут охотники на демонов собрались, да? Итак, у нас начинается боевка в стиле Devil May Cry. Здесь у нас нужны необходимые тактики, чтобы победить какого-либо босса. Как мы видим, у него существует несколько вариантов атак. Это какие-то огоньки, летящие сверху. Какой-то луч яркий света, который тоже дамажит, я так понимаю. Какая-то штуковина, которая вот там возле него находится. Давайте попробуем ее подомажить. Она, я так понимаю, на защите своего господина. И надо бы отойти, да. Вот он нас сейчас просто сдул взрывной волной. И продолжает накидывать разные штучки. Как мы видим, у него в арсенале достаточно много всяких интересных приколов. Но тут, я так понимаю, стандартная ситуация. Нам сейчас, кроме как слиться, нет никакой возможности дальше ничего делать. Ну, потому что это вступление, и тут по-другому, ребят, ничего просто не сделать. Давайте поддадимся тогда, так сказать, развитию событий, как, каким оно и должно быть в начале. И поскорее уже сольемся, чтобы не тянуть время зря. Ну да, я посмотрел на его атаки Я посмотрел, что он может, этот монстр Если мы выйдем с ним на финальную битву Естественно, мы будем уже более качественно и грамотно уклоняться Просто я э, тестил Сколько бы я ни уклонялся, сколько бы я ни дамажил Без разницы, все равно нам нужно достичь вот этого момента Так, все, внимание Мы видим, у нас мега не непобедим Все, приши пропало, нам хранты Интересный голубь на самом деле ворона ли? Второй раунд, говорит Данте. И вот какую-то он форму тоже демона принимает, я смотрю. Ви, у один Эро, дурацкая была идея. Я еще могу, говорит, сражаться. Уйди, уйди, нера, только путаешься под ногами. Отвали. Пошли, пошли, пусти меня. Нужно уходить, его сила превзошла все наши ожидания. Да, сильный пара... соперник попался. Это я путаюсь под ногами. Вот урод, никуда я не пойду. Прекрати истерику и подумай, как стать сильнее и помочь. Если Данта не выстоит, убить У Уризена что-то там может... Так его зовут? Да, Уризен, владыка демонов. Так зовут демона, лишившего тебя руки. Удар, и наш Данте опять отправляется в нокаут, я так понимаю. Вот так вот нокаутировали всех наших ребят. В итоге, я думаю, они разбежались, чтобы немножко перегруппироваться. И это правильно, на самом деле, тактика. Иногда нужно отступить, прежде чем нанести врагу новый, более болезненный удар. Что случилось с Данте? Где Данте? Пытается выиграть время, но дело плохо. Да, дело очень плохо, на самом деле. Быть такого не может. Данте проиграл. Брось, мы уже ничем не поможем. Уходим. Да, действительно, ситуация. Всех людей на пике, как, как шашлык на шампура. Ну и вот так вот у нас заканчивается пролог. Набрали мы тут немножко очков опыта, очков стиля. Нам присвоили какой-то ранг. Очков в стиле бонусные красные сферы, которые мы подобрали до бонус всего красных сфер и так далее. Ну что ж, давайте поехали дальше, друзья. Так, ост Останавливаться на этом, думаю, не стоит. Владыка демонов у Ризен оказалась значительно сильнее, чем ожидалось. Сражаясь с последних сил, Данте приказал Неро бежать, пока еще было можно. Странная демоническая скверна подобралась к поверхности, ля-ля-ля и так далее, друзья. Можно будет это все потом на а, паузе почитать до конца. Ну что ж, начинаем игру. А, после пролога, естественно, тут начинается с дальнейшее развитие событий. Смотрим. Ничего себе скорость. <смех> как будто все 300 км в час летят на грузовике. 15 июня, 4.24. В Грейв, в окрестностях, в связи с нападением Таинственного Дерева в прошлом месяце. Оружейных дел мастер Нико. Женщина. Это женщина. Эти демоны, это демоны, я своими глазами видел. Они захватили Ред Грейв. Уповаем на милосердие Божьей в час великого испытания. День за днем, одна и та же брехня. Скажи-ка, что тебе? Каково это спасать убийцу твоего отца? Рада, что ты уже. Мы-то уже так сблизились. Но он как раз бросил нас маму умирать. Так что мне пофигу. Да уж, он никогда не был примерным отцом. <с lifts> Но работал на совесть, его заметки нам пригодились. Хоть на том спасибо. Может, хватит уже дымить? И так дерьмом несет. От тебя и несет же. Да, на пути какие-то опять демоны. Эй, Ника! Ника! Да не дергайся ты, я вижу. Правильно, дави их. Эй, hey, hey, а можно полегче на ухабах? <laughs> весь, весь настрой рушишь. Да, скорость, конечно, у них у грузовичка очень очень даже быстрая, я бы сказал. <laughs> Сигаретка сбежала. всех уже талс одного пистолета только. Баба! Даже меч ни разу не вытащил. Всех с пистолета разшатал. <вес> да, и опять в окно залетел. Очень-очень-очень лихо. дальше называть. <смех> В игре нет рекламы курения или сигарет. Вот такие покатушки. У нас, можно сказать вступительные покатушки были. <смех> И что у нас? Скажут, что миссия закончилась, наверное. Всем в строй, держать в строй, не дайте им прорваться. Опять у нас, значит, оборона от демонов. Наступают демоны, наступают твари из ада. 15 июня, 5 часов 2 минуты. Что происходит? Что за хрень? Тебя так хочется обнять, но мне не с руки. катись -ка лучше отсюда. Кто-то такой, а ты, и тебя же убьют. Не кипятись, он обожает демонов мочить. Пусть развлекается. Слышишь меня, придурок-одноругий, жить надоело. Выше нос, вояка. Откуда он эту руку взял? У меня уже не было ее. И тут ни с того ни с сего она у него появилась. До этого нам показывали, как он с пистолета всех мочит, а теперь как с руки. Пора побуянить. Сейчас побуяним. Сейчас, друзья, придется нам буянить, как нам сказал наш охотник на демонов Неро. Или Ниро, как его еще называют. Ну что ж, бич дьявола, обучение. Нажмите, я так понимаю, ролик, чтобы произвести особую атаку бича дьявола. Получение урона во время этой атаки уничтожит используемый бич дьявола. Уничтожит. Так, далее. Удерживайте, а затем отпустите. А, заряженная атака носит повышенный урон и ломает используемый бич дьявола. Так, пора разгрести эту помойку. Так, давайте попробуем. Вот она, значит, как, да? Такой вот значит супер удар. Все что ли? Ой, как он умеет, а? Ой, как красота-то какая! А? Заглядение просто. оседлал <свят> что происходит вояка в шоке я смотрю да уж он мастер демонов лупцевать вот и я сделаю ему эту клевую руку лупас, лупасить демонов поломалась Эй, псих полегче со снарягой кончай ныть и прячься Ну что ж, захват тросом. Нажмите Shift плюс э, средний кнопку на мыши также во время прыжков. А, притяните врага, в которого вы прицелились. Э, тяжелых врагов притянуть невозможно, но захват позволяет сократить дистанцию до них. Так, ну что ж, смотрим. Нажмите Z. Вы можете специально отсечь бич дьявола, чтобы спровоцировать взрыв. Используйте этот прием, чтобы избежать опасных ситуаций или полностью уйти от атаки. Ну что ж, давайте будем пробовать. А, в прыжке мы можем... Значит, как мне сказали... Так, я что-то не пойму. Ну, в прыжке же нажмите Shift во время прыжков. Так. Так, так, так, так, так. Ну, просто прям крушимся. Сколько, интересно, у меня этих зарядов. Я так понимаю, они у нас а, не бесконечные, заканчиваются рано или поздно. Как я вижу, у нас 0 из трех сейчас на данный момент, да? Бабах. Немножко подожгли мы себя. Так, а где демон? Идем дальше, искать really? демонов. Прелюдия. Так... Сбор бичей дьявола. Коснитесь бича дьявола, пройдитесь по найденному бичу дьявола, чтобы автоматически поднять и использовать его. Вы не сможете подобрать новое оружие, если ваш запас полон. Понятно. Так все проще простого, я так понимаю. Это что у нас такое? Это, скорее всего, восстанавливать хпшечку. Так какие-то у нас тут щупальца на нашем пути. Ну и бардак. А их можно, интересно, подрезать-то? Да, я так понимаю, Можно. Подрезая их, мы получаем с них какие-то зеленые сферы. Они у нас восстанавливают здоровье. И я так понимаю, они еще и. они еще и наносят нам урон. Вот да, да вот это была атака, этого щупальца. Ну, ничего, мы с ними разберемся. Так. Смотрим дальше. Все в этих спорах кругом. Напившийся крови мусорщик. Красная ампуза. Ну что ж, наконец-таки мы, мы зеленую ампузу видели. А, Обычная пузо видели. Теперь у нас красная ампуза, друзья. Что ж, будем воевать. Воевать с красным пузом. ничего сложного нет пока мы с ними разбираемся на раз-два. что у нас такое так итак, мы нашли осколок синей сферы из четырех осколков можно собрать сферу магический синий осколок жизненной силы из четырех осколков можно собрать кристалл увеличивающий здоровье друзья понимаете как важно нам иногда вот по таким местам то шастать так зеленая пузо у нас значит может порождать других так сказать демонов Поэтому мы его благополучно уничтожаем И смотрим, исследуем территорию Так, а как-то можно мне а, запустить моей рукой И воспользоваться типа крюком Но я пока этого не понял, как это делается Так, так, так На самом деле этим растениям одного удара хватает Чтобы они полностью... Ага, вот еще тут много их Зеленое пузо Да, ребятки, не забываем фокусить Фокус у нас на shift а, врагов ближайших. Там у нас еще прелюдия, я смотрю, лежит. Так, можно это все дело здесь подобрать. Да, да, да. Не так-то просто нас поймать. Ой-ой-ой. Вот этими, кстати, вещами можно пользоваться и вы выцеливать, стрелять именно в то, а, что мы считаем взрывоопасным, например. Как видите, бочки здесь также взрываются, как, шутанчик, как в шутанчиках любых. О, я думал, что это тут такое? Тут еще одна такая от, от, от отделение от росточек. Так, что там такое? Мега-бластер, значит, мы берем. Это опять какой-то апгрейд на нашу руку, который, видимо, стреляет какими-то мощными снарядами. Ой-ой-ой. Так, так, а что так мощно? Ой, как вас много, а? Я же могу их со ствола мочить, по идее, да? Не подходя близко. Они не такие уж и прочные, эти отростки. Просто с четырех выстрелов или с пяти они, как видите, помирают. Так, что здесь такое? Еще прилюди. но мы ее, видите, взять не можем, потому что у нас уже по максимуму а, таких штук прелюдия. Это у нас а, модификации нашей руки... Так, какие-то... А, это у нас, зель, зель, э, так сказать, зелье здоровья, хотел сказать. Ну, в общем-то, в принципе, так и есть. Зеленые сферы нам повышают наше здоровье. И вот у нас какой-то мини-босс. Э, э, кровавое растение, корни клип... клип... клип клипота. Клипота ли. Ой, как, как все выглядит ужасно. Все пытается нас за ваншотик, я так понимаю. Ну что ж. Вот, значит, как... Что ж, тут прохладно. Подбавим жарку. Правильно, Неро, правильно. Сейчас мы тут жару наведем. Так, смотрим. Акселератор. Набирайте обороты. А, е. Нажмите Е, чтобы заполнить шкалу акселератора и усилить Алую Королеву. Алая Королева, это, я так понимаю, наш а, меч. Так, что у нас стали... Спали к чертям, этот, этот, этот меч, а затем что-то еще... Так, и чё? Сейчас под нами где-то вылезет, я так, я так понимаю, да? Так, и как? Дальше смотрим. Уклонение. А, нажмите Shift плюс а, по горизонтали Space. Shift плюс, я так понимаю, клавиши управления. И чтобы уклониться от атаки, двигайтесь из стороны в сторону. Избежать атак по ногам можно также с помощью прыжка. Давайте попробуем. Так. Так, на Shift и еще на что-то. А, на, на Space вроде говорили. А, вот как. То есть двойное. Или, нет, или не двойное. Shift в бок и space. А, все понял, тут даже три, получается, клавиши в комбинации. То есть мы, грубо говоря, делаем подкат таким образом, да, влево-вправо. То есть на Shift. И, естественно, в ту сторону, в которую мы бежим, нажимаем space. То есть просто Shift не получается, ребятки. А нужно именно зажать еще и space, чтобы сделать перекат. Можно заряжать наш меч. Ох ты, попал. А бластер-то нам зачем, а? Давайте уже зарядим, что ли, его. Мы с бластером можем еще заряжать. Так. Иногда надо уклоняться. Тогда не забываем про перекаты. Это может нам спасти жизнь иногда. Да-да-да. Ну что ж, поехали, пора уже ваншотить эту, эту штуковину непонятную. Эту адскую херню. Не достаете, вы не достаете. Так, а как нам воспользоваться нашим замечательным а, мега... А, вот как. Ну, только я сейчас выстрел тогда, когда это было все под, под надежной защитой. Тихо-тихо. Надо у, уметь уклоняться. Аккуратнее, аккуратнее. Вот. Вот сейчас можно стрелять. А, вот сейчас, кстати, у нас получилось притянуться именно к нашему а, врагу. То есть мы просто-напросто... Давайте еще раз попробуем. Вот, как видите, да? Раз. И сокращаем дистанцию. Но мы сейчас не вовремя сократили ее. То есть сокращать дистанцию мы можем на среднюю кнопочку зажав и вот так вот приближаюсь. Очень быстро, кстати, получается. Ой. Опять попадаем под супер удар. Так, сразу несколько штучек вызывают. Прям вообще очень много сейчас было Так, осторожнее, аккуратнее. Так, используем перекаты. Подтягиваем себя к этой штуковине. И уже надо ее ваншотить. Да, пора бы уже, ребятки, заканчивать а, с этим демоном. Ну что ж, я так понимаю, мы очищаем себе путь. Uh, убив данное препятствие Уничтожив просто Да, то есть тактика здесь, конечно же, решает Нужно uh, Зависеть от ситуации, пользоваться теми или иными комбинациями Эй, крутой, это и задержит Но ненадолго Ты о чем? Солдатик сказал, в городе uh, развивается самый настоящий ад И не только здесь, а повсюду Это все Ямато что за Ямато такой? Как это интригующе было сказано, это все Ямато. Просто и понятно. 30 апреля, 5.05.45. Что ж, смотрим очередной трейлерчик, заставочку. И почему я чувствую себя твоим личным? Смотри, не привыкай. Никто... Ника, я показал тебе запчасти ордена, за тобой движок. Что машину чинит, что ли? Эй, вы двое ужин готов. Сейчас идем. Иди, я пока тут закончу. Я тебе что-нибудь оставлю или нет? Он то с рукой, то без руки. Это, я так понимаю, у него ремонтная рука, в которой он любит ремонтировать. Что-то за странный персонаж опять подошел. Тебе э, что, что нужно? Что за странный персонаж? В чем дело, приятель? Голоден? Голоден? Тебе повезло, и да, на столе. Кири всегда много готовит. Надеюсь, ты не против поболтушек, а то у нас их целых две. Поболтушек целых две. Что, что уставился? Ага. Какого черта? Откуда у него? Он же только что был без руки, или он ее дома оставляет? Ты Демон. Неро, еда остывает. Кири, назад, сейчас же. Как обычно, начинается мочилово жесткая с незнакомцами. Тут в Devil May Cry так постоянно, это на самом деле просто-напросто основной стиль игры, я так понимаю. Когда приходит незнакомец, значит, жди, что он тебе накостыляет. Я забираю. То есть он у нас отжал нашу руку. Только что она была у нас, и тут он ее внезапно отжал это я так понимаю воспоминали воспоминания или что мое время на исходе стой негодяй он забрал нашу руку и уходит куда-то никуда непонятно куда как так то меня же не было две минуты что стряслось да, да, да, интересно произошло так на самом деле все. Пришел какой-то тип в капюшоне и оторвал нам руку. Воспоминания. Ви, на... Ви ждет нас впереди. Постарайся не угробить нас по дороге. Ну да, это воспоминания были из прошлого. Ну что ж, еще одна миссия закончена, друзья. Бонус и штраф, всего очков опыта, результат, миссия, ранг у нас С. Насколько я помню, S вроде не, неплохой такой ранг. Так, всего красных свер собрано и так далее. Вот такая, ребятки, у нас и игрушечка получается. Эта история началась задолго до того, как Узи Уризен занял свой трон. Неизвестный лишил нейродемонической правой руки и так далее, друзья. 15 июня, 5.32. Все, приехали. No right. Ясно. Дальше пешком. Ей-ей, <laughs> hey, hey, yeah. зацени. What? Чего? Is... И что это? это от Моррисона, думаю, это его манифест. Письмо Моррисона. С тех пор, как я последний раз писал, письма прошло, прошло уже добрых 30 лет. У меня нет печатной машинки, поэтому придется тебе разбирать мой хреновый почерк. Говорят, ты возвращаешься в редгрейф. Поначалу я не мог придумать, чем тебе помочь, а не такой... Я не такой силач, как ты. Да, и особым умом тоже не отличаюсь. Однако, учитывая мой род деятельности, я могу дать тебе несколько наводок. Не знаю, насколько они тебе пригодятся, но лучше с ними, чем без них. Так... Ладно, когда я впервые встретил Данте, он использовал другое имя. Тони Ред, Редгрейв. Интересно, правда, Тони Редгрейв, Редгрейв Сити, совпадение или же нет? Честно, понятия не имею. Однако, раз уж ты туда направляешься, сам скоро правду и узнаешь. Поэтому я решил рассказать тебе все, что знаю о Данте. Я не часто делюсь такими сведениями, парень, с тебя причитается. Вот такое у нас письмецо, письмо Моррисона. Проходите миссии, чтобы открыть новую информацию, такую как письмо Моррисона. Посмотреть такие документы можно в галерее, а в главном меню в разделе библиотека. Далее. Ну что ж, ясно-понятно. Ну мы идем или как? Я только тебя и жду. Чур я, чур я готовлю, есть пожелание? Ну готовь. Эта история началась так. Это мы, значит, читали. Неизвестно, начало Неро. И вот месяц спустя Неро обрел... Что? Мне заказывать пищу? Что, готовить? Или что? А у меня есть для тебя новая рука. Привет-привет. у меня есть для тебя новая рука. Гербера. Две руки она мне дала. И... Тебя интересуют только лучшие образцы. Так... Гербера, GP01. Uh, Выбирай. И сколько еще ты таких предложишь? Сколько же ты будешь... Ты же любишь пасту, да? Вкуснятина, бич, пасты. на Вилки какие-то. Интересная приспособа. Женщина, и сколько же ты будешь так выкладывать-то? У тебя сколько там их? Когда ты успеваешь этим заниматься, я не понимаю. Держи, с этим чего угодно дотянешься. Плен чувств. Как... Кири-то понравится, если ты понимаешь, о чем я. Это что ты будешь делать, так как она нагибается, то грациозно. Тебя интересует только лучшие образцы, так? Мегабла... Мега-бластер. Ну, с этой штукой я уже, по-моему, ходил. Выбирай. Так, так, так, персонализация Чтобы получить преимущество в бою, покупайте здесь навыки и предметы за красной сферы И меняйте используемое снаряжение Принято Так, переключайте между вкладками вверху экрана, чтобы выбрать раздел персонализации Принято, так Здесь, так, это мы поняли навыки. Здесь можно э, купить навыки и способности Отменить покупку невозможно Нажмите испытать, чтобы опробовать прием перед покупкой Бич дьявола. Здесь можно пополнить запас бичей дьявола. Их особые способности пригодятся в бою, поэтому закупайтесь прок. Здесь можно изменить оружие и снаряжение. Используйте изменить для поиска идеальной комбинации. А здесь можно приобрести сферы, способные не только увеличить запас здоровья, но даже оживить в бою. Вот такой вот у нас магазин, я так понимаю, получается. А здесь мы, да, вот за красной сферой, это наша валюта, можем приобрести кучу всего. Я даже не знаю, что и приобрести. У меня, я вижу, 120 тысяч. Где я успел насобирать такое количество? Не припомню. Так, бич дьявола. Прелюдия. Ага, это, я так понимаю, количество, которое у меня есть на данный момент, или что? Прелюдия. А, вот они так даже перемещаются там, да? Универсальный бич дьявола. Раскидывает врагов электрическими ударами. Можно метнуть, взорвать удаленно. Так, давайте купим. И посмотрим, а, купить за красный да. Так, что у нас получается? Что-то у меня много, мне кажется, этих бичей дьявола. Раз, два, вот это же тоже бичи дьявола, по идее, да, три штуки. Снаряжение закончить специализацию Нет. Давайте еще посмотрим, что нам доступно. Ну, в принципе, их можно покупать и по дороге. На самом деле, я играю сейчас на таком, на стандартном уровне сложности. Я думаю, что нам будет достаточно даже того, что мы будем собирать по дороге. А вот способности я бы все-таки поразвивал. Скорость, а, а, предснаряжение, да, а, бич дьявола. Это, так сказать, да, это вот, собственно, есть а, наши с вами руки. Купить партию. Все бичи дьявола, купить по одному бичу дьявола из всех а, доступных в меню партий. Так. Ну да, то есть вот они, собственно говоря. Так, снаряжение, предметы, навыки. Синяя роза. Красные, новые Краски. Так, ну это, я так понимаю, Синероза, это пистолет. Так, а, а тут у нас что такое получается? Скорость, перескок. Как выбирать? Так, подтвердить. Скорость. А, м -м, понятно, перескок. Так, ну что ж. Ну что ж, друзья, вот такой у нас Devil May Cry 5 получается, Да. А, я, наверное, сегодня закончу серию, так что хотелось бы услышать от, ваш, ваш, от вас ваши комментарии по поводу данной игры, что вы вообще про нее думаете, понравилось вам или нет. Ну и, в принципе, от этого будет зависеть то, буду я в дальнейшем проходить данную серию по Devil May Cry